Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке я вам расскажу про файл «hosts». Это локальный DNS, который позволяет сопоставить IP-адрес с DNS именем, и наоборот. Данный файл можно открыть с помощью любого файлового редактора. Но чтобы изменить и изменения применились, нужно файловый редактор запускать от имени администратора. Как раз в этом видеоуроке я вам покажу, как можно запустить блокнот от имени администратора, открыть данный файл «hosts» и проделать изменения. Ну, на примере, у меня есть сайт с айпишниками 10.12.0.6. Это портал ТТК. Мы хотим, чтобы данный айпишник, вместо него писали портал.ру. Ну, споставлялся айпишник данный с портал.ру. Как раз вы видите, он не работает. Мы сделаем так, чтобы в файле хост пропишем споставление, и у нас будет портал.ру с на данный айпишник. Для этого мы нажимаем «Пуск», ищем блокнот или любой файловый редактор, нажимаем «Стандартный», вот блокнот. правой кнопкой по нему и запускаем от имени администратора. Открылся блокнот. Здесь мы нажимаем «Файл», «Открыть» и ищем наш хост. Он находится в системе папки «ЭТЦ». Для этого нужно пройти путь. Ну, компьютер выбираем. Дальше локальный диск, на котором стоит наша система. Локальный диск C в моем случае. Дальше уже Windows, System32, Drivers и etc. Если у вас etc. не отображается и его не, вы не видите, вы можете указать его в строчке. То есть прописать его руками. Это C. Нажимаем Enter. Теперь нам нужно разрешение изменить на все файлы. Так как файл HOTS не имеет никакого разрешения. Ну, а теперь просто два раза кликаем по нему откроется данный файлик с текстом. Нам нужно после вот этих решеточек прописать IP-адрес и DNS-имя, на котором будет идти сопоставление. То есть, в моем случае, 10.12.06, Тап или пробел, и пишем, например, портал .ru, как мы хотели. Нажимаем Ctrl-S или файл сохранить. Сохранили. У нас не поругалось, так как мы открыли блокнот от имени администратора. Теперь, смотрите, мы нажимаем «Портал», нажимаем, и у нас он сейчас… Так, надо переоткрыть, чтобы применились настройки. «https», так, вот он. Это мы все стираем, «портал.ру». Все, видите, «портал.ру» работает, то есть он поставил IP-адрес, DNS, именем. То есть, например, если мы захотим здесь поменять, написать, например, портал-ттк. Допустим, Ctrl-S. Сохранили. Закрываем снова, открываем. Ну, вот так мы очищаем кэш. TPS. Пишем снова портал.ру. У нас он уже не откроется. Как у нас DNS пропал. А если мы здесь пропишем тире ТТК. Само собой, у нас применится. Ну, придется еще раз указать. Так, адрес изменился, Dns он не видит его. Все. Наш портал окрасился по новому DNS имени. Вот так работает файл ход. Он сопоставляет IP и адрес DNS имени. И наоборот. Очень удобно, есть, например, где-то у вас не прописан DNS.